Украинские власти рассчитывают на получение компенсации от запуска «Северного потока-2», строительство которого близится к завершению. Об этом в беседе с журналистами Дайвелт заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. По словам министра, Вашингтон дал ясно понять о том, что подобная компенсация вполне возможна. В США идут переговоры между американской и немецкой сторонами, однако украинцы в них не участвуют и опасаются, что судьба транзита газа решится за их спиной. Главный страх Киева — упущенная прибыль при отказе от транспортировки газа через территорию Украины, поэтому украинская сторона очень надеется на компенсацию за СП-2. «Если нам предложат переговоры о компенсации, тогда мы обдумаем это. Но мы не будем безоговорочно соглашаться на то, что нам предложат», — отметил Кулеба. В Киеве считают, что российский газопровод угрожает не только экономике страны, но и ее безопасности. В связи с этим советник министра энергетики Украины Елена Зеркаль предлагает оказать на Москву давление и привлечь к использованию трубопровода консорциум из американских и европейских фирм. Госсекретарь США Энтони Блинкин, между тем, заявил на слушаниях в Международном комитете Сената о том, что Вашингтон делится с украинскими партнерами своими намерениями в отношении нового газопровода по дну Балтийского моря.